Окей. Okay. Предлагаю, потихонечку будем начинать. Сегодняшний эфир я поменяла, поменяла его специально, когда я создала эфир про привычки, придумала, да, что он будет. Это была такая да, мысль, которая пришла от одного из участников клуба, а потом другие участники также поддержали. И я эфиры часто подстраиваю под тех, кто задает вопросы. Потому что мне просто так сложно вещать, потому что я уже в принципе ну, как бы вошла так называемую неосознанную компетентность, когда ты в принципе про язык уже знаешь, вот это понятно, это понятно, это понятно, это такое, а что про это рассказать, когда ты уже про это знаешь? Поэтому я очень опираюсь всегда на вопросы и был предложен эфир про привычки, то есть как вводить привычку, учить язык каждый день там по 5 минут, и стоит ли учить каждый язык по 5 минут, и будут ли это эффективные методики по 5 минут и так далее. И когда я сделала, составила эфир про привычки, я поняла, что Нельзя говорить про привычки, про формирование привычки, если мы не понимаем, для чего мы это делаем. То есть рассказать, как формируются привычки, вообще я без проблем расскажу, и как формируется, и как работает наш мозг, и почему привычка не формируется за 21 день, и почему нужно больше времени, и почему нам сложно формировать привычки, и почему нам сложно оказываться от других привычек. Это все можно рассказать. Но просто так рассказать, и потом, что вы это не применяли, я бы считала, что это маленько будет не тот путь, по которому я бы хотела идти. И я поменяла сегодня тему эфира, которая мне откликнулась. И я думаю, нужно начать с нее. Мы в основном сейчас, конечно, ориентируемся на изучение языка, потому что так в целом был вопрос про изучение языка. Но то, что я говорю, вы можете переносить на любую область в целом вашего движения по жизни. Почему? Потому что, как я часто говорю, кто в клубе это часто слышал, что испанский – это ваша лакмусовая бумажка, которая подсвечивает другие вопросы. Совершенно другие вопросы. То есть, когда мы нервничаем, мы не можем понять, формируя, как это формируется, не знаю, глагол, как это речь, мы как-то при этом себя начинаем чувствовать. И можно найти другие сферы жизни, где вы чувствуете себя точно так же. Поэтому испанский язык в этом плане классный. Ну, любое изучение языка, я просто говорю в основном по-испански, потому что клуб у нас да, по-испанскому, но это любое изучение языка. Это лакмусовая бумажка. И это очень интересно наблюдать. Когда начинаешь разбираться, почему у них что-то не получается, ты выходишь, где вообще ни слова про испанский язык. И это очень так интересно наблюдать, как работает наш мозг. И сегодня я хочу разобраться, почему изучение языка... Давайте так. Мы, когда формируем привычку, мы должны понимать, для чего мы это делаем. Просто так формировать это из разряда. Я буду заниматься спортом. Окей, классно. Давай, три раза в неделю. Ну, там, даже, может, поначалу вы выдержите на... На вот этой волне, то есть да, я буду заниматься спортом, а в, в какой-то момент, когда у вас начнется, что вы не понимаете, для чего вы это делаете, начнется откаты. Почему? Потому что просто не понимаете, для чего вы это делаете и все. То же самое с языком. Поэтому нельзя растить привычку не понимать, для чего мы это делаем. Ну, то есть, окей, если я хочу заниматься спортом, для чего я хочу заниматься спортом. То же самое здесь. И здесь часто можно попасть в ловушку. Окей, я хочу изучать язык. Все, я выучу язык. И на этом, не знаю, посмотрели классную рекламу послушали, что у кого-то классно получается учить язык, да это в целом круто узнать иностранный язык, я буду учить язык. И вот тут начинает мозг играть с нами в шутку. Якобы изучение языка становится нашей целью. Но изучение языка никогда не может быть нашей конкретной целью учить язык. Изучение языка – это средство, которое помогает вам прийти к вашей цели. Даже если вы язык учите для себя, задавая себе вопрос, можно понять, для чего вы это делаете. Даже если вы учите для себя кто-то, не знаю, там, допустим, тренирует память. Кто-то, да просто я обожаю слушать испанские песни, да, и я считаю, что классно знать испанский язык, и вот это я чувствую себя классно, значит, я себя чувствую каким? Не знаю, там, способным к иностранному языку. Да или я саму себе хочу доказать, что все-таки я могу учить иностранный язык, потому что в школе у меня были проблемы, ну, например, с английским. Я могу, я это назло там сделаю сам, что я могу, я об этом момент доказываю, да, своему себе я могу. И изучение языка не может быть вашей целью. Это средство. Потому что даже если, как, не знаю, там часто говорят, ну вот я же из своего опыта говорю, да, с кем, например, с учениками, с кем-то разговаривали, с клиентами в коуч всех например, да я хочу приехать И вот, у меня цель выучить язык. Нет. И учить язык – это цель. Даже если ты хочешь, ой, пердон, средство. Мы учим, можно жить... В Испании или в любой другой стране не знаю языка. Можно, но это много говорим, для меня лично это про другое качество жизни, поэтому, в принципе, да, почему я и так усиленно. Меня в целом усиленно учила испанский, потому что я переводчик, да, но более сильно у меня пошел прогресс, когда я именно поняла, что окей, я начинаю работать уже переводчиком с двумя языками: английский, испанский, а не русский, испанский, грубо говоря, не русский, английский. И... То есть язык становится вашим средством для стяжения чего-то, для стяжения знания, комфортной жизни в Испании. Да не переплачивать здесь русскоговорящим сотрудникам, да, потому что, ну, я не очень обращаюсь к русскоговорящим сотрудникам, потому что я не знаю, просто к кому обращаться, у меня нет потребности идти именно к русскоговорящим, но говорят, что они стоят дороже. Я не знаю. Ну, как минимум, не знаю, там, открыть счет в банке, вот вам тоже нужно придется заплатить, ну, не знаю, там, 300-400 евро. Грубо говоря, ну, если полностью там, чтобы тебя вести, если же ты найдешь, и сам все собрал документы, да. Об этом я не знаю, сколько они стоят, но говорят, что обычно идет переплата. Поэтому изучение языка – это средство, а не цель. Когда мы это осознаем, становится гораздо проще понять, для чего мы, для чего мы, в принципе, хотим. И мне кажется, здесь становится даже как-то свободнее, можно к себе даже прислушаться. То есть, когда я просто говорю, ну, мне надо учить испанский. Окей, потому что это одно из средств, Одно из средств достижения моей цели. Но появляется момент свободы, что, в принципе, есть другие средства. Но окей, даже если... Сейчас, наверное, отключу вот здесь в компьютере комментарии. Меня чуть-чуть откликает. С телефона будут заходить смотреть. Окей, то есть в целом начинается маленькая свобода, что у вас есть всегда свобода выбора. Вы можете, не знаю, там, понимать испанские песни, не знаю, там, заучивать их перевод. Ну, я, например, говорю, если вы учите язык для себя и просто хотите, не знаю, кайфую, когда его учу, потому что, вернее, кайфую, когда слушаю испанские песни, хочу их понимать. Окей, супер, класс. Можно одновременно читать переводы, сравнивать и там заучивать, как это все. Можно просто заучить и не понимать, ну, для чего это делать, например, для чего-то учить. То есть здесь, мне кажется, в этот момент это становится маленько свободнее, когда вы понимаете, что, в принципе, это не единственное средство достижения вашей цели. Наверное, очень странно это звучит от преподавателя, от преподавателя да, но испанский это не единственное ваше, не единственное ваше средство достижения вашей цели. Это раз. И во-вторых, не всем это средство подходит. Почему? Потому что ну, здесь нужно ну, прилагать какие-то усилия. Но, как минимум, уже задаваться вопросом, растить привычки, какие-то фразы внедрять, как-то себя вечно, вечно поддерживать, как-то что-то делать, потому что язык, если вы не поддерживаете, да, но если вы выучите, даже если бы вы классно выучите язык, но ну, это ваш не родной язык, например, вы не Блин, да, но время, если вы не практикуете, не практикуете, уходят какие-то знания, но потому что уходит навык, просто уходит навык, от этого нужно это все устанавливать, это гораздо все сложнее. Поэтому само знание языка нам, само знание языка нам не дает ничего. Оно, но оно нас может подвинуть к цели. Ну, например, если вы учитесь иностранный язык, чтобы переехать, как минимум, это ваш, ваше средство комфортной жизни здесь, к пониманию местной культуры, к адаптации, ну, потому что люди, которые знают язык, они адаптируются быстрее, чем люди, которые не знают язык. Да, даже если я тут хочу очень прям сильно делать акцент, потому что мне кажется на том, что когда мы понимаем, я учу иностранный язык для работы, по повышению, да, допустим, по работе, это тоже ваше средство к повышению, не знаю, там, к доходу, к повышению чего-то, не знаю, профессиональных ваших качеств, чего-либо, да, мне кажется, здесь становится гораздо понятнее. Но, в принципе, окей, можно как-то по-другому повышать, например, не знаю, уровень своей в целом, уровень своей работы, но в плане области, с которой вы можете работать, ну, допустим, не изучать иностранный язык, да, конечно, вы там что-то себе там, грубо говоря, ну, можно сказать, не знаю, там не блокируете, ну, то есть, в общем, туда не идете, да, но вы начинаете развиваться, в принципе, другого. Если вы конкретно хотите туда, то нужно понимать, что язык все равно это не цель, это средство получения цели, всегда что-то есть дальше. Вот. И здесь я хочу побольше остановиться, то есть часто здесь потыкаются люди по опыту, скажу, что когда вот я учу для себя, я тогда не понимаю. Ну окей, если я не понимаю, я учу вот для себя, тогда задаем вопрос. Вот когда вы понимаете иностранцев, что вы чувствуете? Что вы чувствуете? Какие, какой вы? Каким вы сразу становитесь, когда вы это понимаете, иностранцев? Не знаю, когда вы поняли, там, если по словам Эду сказать, там, да, допустим, я здесь понял, что сказала Эду, значит я какой?» Не знаю, там. значит я могу. Значит, мне все потеряно, значит, я такой классный, значит, я еще какой-нибудь. Ну, уверенность это да, ну, то есть, по, как, ну, тоже скажу, да, там, по опыту. Часто люди говорят, что это уверенность какую-то дополнительную дает. Ну, конечно, потому что ты, когда понимаешь, что ты можешь, в принципе, говорить на нескольких иностранных языках, это дает уверенность. Поэтому язык это не цель, язык это средство всегда к достижению вашей цели. Часто, когда это понимается, становится посвободнее, ну, то есть, потому что это не единственный ваш путь. Когда наше, наше мышление затыкается на именно на одном средстве, только на одном пути достижения цели, у нас наступает напряжение, потому что мы понимаем либо все, либо ничего. Ну, то есть вот, либо мне вот это поможет, а если мне это не поможет, то все, до свидания. Вот, Поэтому очень здесь важно, чтобы язык не становился целью. Знаете, почему еще? Потому что когда язык наша цель, мы не можем это как-то... Ну, Часто, во-первых, теряется мотивация, мы не можем это измерить. Ну, окей, я выучил язык. И... И дальше что? Ну, как бы, окей, я выучил сегодня 10 глаголов. И... Окей, я, не знаю, добрался до уровня B2. И... Но Здесь многие, да, еще кто-то, например, может сдать дополнительный экзамен, но здесь экзамен нам требует для того, чтобы как-то тоже внутренне нам что-то помочь. Да, внутренне как-то нас поддержать. Поэтому язык не цель, язык это средство. И когда мы это понимаем, тогда как-то проще качать нашу привычку. Если я понимаю, что окей, язык это не цель, а это средство, мне это нужно для чего-то, мне испанский может с этим помочь, испанский становится моим другом, а не моим целью, в которую я иду и пошу, пошу, пашу, пошу, пашу, пашу, как говорится, да, там учу, учу, учу, учу. учу. Это наш помощник, который помогает нам двигаться к цели. Но ну, в этот момент мы можем выбрать другого помощника, да. Это тоже бывает. Поэтому есть люди, которые доходят до уровня B2, и есть люди, которые доходят до уровня C2. Потому что у каждого по-разному, да. Кто-то просто уже начинает с ним дружить, так сказать. Когда мы понимаем, что язык наша не цель, а наше средство, мотивации его учить становится больше. Потому что не замыкается наш мозг на том, что язык это... Я учу язык, потому что я учу его. Все. Почему еще часто теряется мотивация? Здесь тоже так же. Потому что если язык стал вашим, вашей целью, а не вашим средством, теряется мотивация, потому что я не понимаю, для чего я учу. Я учу язык, потому что я учу язык. Окей, классно. Ну да, я учу язык. А дальше-то что? Ну, как бы... Конец. Сейчас я открою комментарии На всякий случай с телефона ты там открыла, а здесь закрыла. Окей. То есть, да, я учу язык, и тогда у меня теряется мотивация, потому что, в принципе, я не вижу дальше дальше дороги. Ну, то есть, я хорошо, я там, не знаю, учу, там год я его учу, два учу, а дальше-то что? Что дальше? Это мой случай, например. Смотрите, на личном примере могу рассказать. Человек, который там коуч, понимает, что вот это нужно делать. Почему я иду медленнее в итальянском? Ну, потому что у меня нет особой цели, как бы. Потому что, ну, я могу съездить в Италию, но учить итальянский так сильно, усиленно, как я там, в свое время учила английский и испанский, у меня нет цели, потому что я понимаю, я съезжу в Италию, ну окей, я два дня там поговорю с итальянцами, ну три, ну неделю мы там пробудем, а потом я вернусь. И все, поэтому, например, мой случай такой, у меня нету, я не подчертила себе дальше путь итальянского. У меня есть, например, у меня здесь есть еще профессиональная часть, чем больше я здесь расширяю свой профессиональный навык, тем больше я могу кому-то еще что-то про это рассказать своим ученикам. Но от этого, смотрите, я в итальянском иду гораздо медленнее, мне там когда-то свое время учила, английский, испанский. На личном все опыте, то есть даже не важно насколько ты это понимаешь. Итальянский, потому что поэтому у меня он не стоит на первом месте, поэтому если там недельку его не получил, думаешь, ну ладно, не получил, не страшного. потому что дальше я не вижу, что он мне. Если бы у меня была какая-то... Когда-то раньше у меня было больше мотивация учить итальянский, ну потому что были знакомы вот, итальянцы, с которыми мы общались, потом наш как бы, пути пути разошлись. И как бы все, я с кем-то, думаю, практиковать буду. С кем-то так общаться, но тоже как-то не получается особо. Знакомых тоже нет в Италии. Вот. Но если там, одна тут у меня ученица собралась, может быть, переведет в Италию. может тогда у меня будет еще побольше мотивации учить итальянский. Потому что думаю, можно будет с ней, если что, потом, когда она уже выйдет, так сказать, ну, как дойдем мы с ней до цели, которые там ей нужно дойти. Можно будет потом с ней еще итальянский. Вот. Ну, то есть у меня, например, и в этом плане, да, еще нет какого-то, как сказать, компанирую в этом, да, то есть поддержки. Вот. Поэтому я как бы думаю, такая, ну, окей, ладно. Поэтому в целом, это как бы все, что я хотела сказать, что язык это не цель, а средство, да, тут Верик, я видела, ты попозже подключилась, тебе прям и по нашему сегодняшнему разговору я бы тебе, если я могу, тебе порекомендовать. Uh, порекомендую сначала послушать этот эфир изначально. Возможно, ты что-то для себя услышишь, и напряжение какое-то следит. Я выложу запись, я постараюсь сделать, выложить это сегодня. Вот, это можно будет еще раз переслушать, что язык – это не цель, язык – это средство. Мы часто подменяем. И когда мы подменяем, у нас теряется мотивация, и нам сложнее во время откатов. А откаты бывают у всех определенного, у всех просто мы их по-разному всех проживаем. Mm. Возвращаться к этому. Может быть, есть какой-нибудь вопрос, потому что я сказала. Позвучите понимание, может. Всем привет! Слышно? Uh -huh. Слышно тебя, Свет? Ну, вот я уже говорила тебе на нашей встрече, да, вот получается, я изучаю язык для того, чтобы глубже. Вот изучая испанский, я понимаю русский лучше как-то, вот, ну, через испанский. Ну вот я же говорила тогда, что как я его произношу, как я вообще говорю. Вот именно само говорение, мысли, мышление, вот не, не вот это вот цель, я так думаю. Что тебе дает, когда ты говоришь по-русски? Вот, то есть ты говоришь, вот ты больше начинаешь смотреть на русский. Это что тебе дает? Что тебе это дает? Какое я, какой я себя чувствую? Какое я себя чувствую? Да, или да? какая ты, или какая что тебе это даёт? польза? Ну даёт. Дает мне то, что я ощущаю себя. Ну, у меня, что у меня память тренируется, что я как бы э, более э, как это слово сказать, не тренированная, а как это концентрированная. Вот. Концентрация угу. моя улучшается. Вот так вот. Угу. А когда улучшается твоя коммуникация, ну, какой... то что происходит? Что, мне... угу. что происходит? Ну, я довольна собой. Горжусь собой. Mm -hmm. ну, не знаю, что еще там дальше веди, я что-то запуталась. Смотри, ну мне, не знаю, как послушай со стороны, то есть, да, получается, я учу испанский, да, испанский помогает мне больше смотреть в русский. Когда я смотрю русский, я прослушиваюсь, как я говорю, зачем я говорю, да, так сказать, про строение языка. Это срабатывает твою концентрацию, развивает твою память, и при этом ты тебя чувствуешь, можешь гордиться за себя, и ты довольна собой. Видишь, какую твою потребность мог, может закрывать испанский? Ну, то есть это средство чувствовать себя. Да. Я позвучу свет своим видением, да. Могу ошибиться, потому что мы с тобой в эфире, да, я как бы не как в плане сессии. Позвучи, что сейчас хотела сказать, извините, я перебила. Я с тобой согласилась, да. Я, я чувствую себя довольно. Довольна собой. У -у -у. Ну, вот как ты говорила, так я вот, вот прям. Да. Испанский одно из средств, которое тебе помогает чувствовать себя довольной собой. Но испанский в это не единственное. Испанский да, это да, конечно, не единственное. Единственное, да. Угу. Одно, вот и, одно из средств, мне, которым я пользуюсь с удовольствием, потому что мне нравится в клубе, мне нравится, как вы все это дело преподносите. И что это как, как игра. Вот. Вот. видишь, просто ты нашла подходящее для себя средство, подходящий для себя инструмент. Да, то есть мне вот это за средство нравится, я тогда довольна собой, все, средство. Видишь, а если ты говоришь, я хочу учить испанский, ну, как бы вот. как бы Да даже если я хочу учить испанский, чтобы развивать память. Хорошо, а что тебе даст твое развитие памяти? То есть там всегда гораздо больше, гораздо глубже, чем просто так. Да, то есть... Всегда нужно, ну как с моей точки зрения, мое видение такое, докапываться глубже, смотреть глубже. Почему? Потому что тогда скатывается напряжение с изучения языка. Если мое все напряжение закатывается э, на том, что мне надо учить язык, потому что, да, как бы потому что, не знаю, там, потому что все сейчас учат. Либо потому что мне все равно нужно быть занятым. Либо а испанском у меня не получается. Ну знаете, там да, есть люди, которые любят постоянно быть занятами, занятыми, занятыми, и они начинают учить испанский. Потом у них не получается, потому что в средств это не их. Могу поделиться личным опытом. Когда я, когда я училась в университете, у меня пришел этап, когда я уже поняла, что я буду как бы точно здесь. Но когда я уже начала жить на двух стране, когда у меня в России были зимние вещи, а здесь были вселетние. То есть находил период, когда мне нечего было летом, грубо говоря, почти надевать, когда там быстренько ты закрываешь сессию, ты надеваешь одежду мамы и сестры, спасибо за похожие размеры. И я в основном жила уже здесь. И у меня был такой момент, что у меня началось очень много быть пар по-английски. Очень много пар по-английски. И в тот момент у меня не было конкретной работы именно связанной с английским. У меня в основном были переводы русский, испанский, русский, испанский, испанский, русский. Ну почему-то так сложилось. Ну там как бы здесь, когда я уже сюда приехала, да, здесь в основном я работаю английский, испанский, испанский, английский, не русский. Русский так уже через связи, связи, грубо говоря, кто знает просто. Вот. И потому что здесь просто нет в основном такой потребности с русским. И у меня было очень много пар связанных с английским до такой степени, что там были ну, на каком-то периоде у нас почти пропали пары на русском. И были парадни на английском, и какие-то на испанском были. Ну, понятно, потому что испанский все-таки был. Но из английского перевешивало настолько, что меня начало тошнить от этого языка. Я не понимала, для чего мне это было. Потому что, ну, думаю, блин, ну вот у меня есть русский, испанский. Да, работай ты переводчик, русский, испанский, но я, я тебе английский. Вот у меня так сложилось. И меня тошнило от изучения английского. Английский, хотя который мне уже давался. Хорошо. Может, там переводили фильмы, мы переводили документы, мы переводили аудио, мы переводили еще что-то, почему только не переводили. Кто-то кайфовал от переводов фильмов. Ну вот прям кайфовало. Кто-то приходил, я помню, на паре, я думала, боже мой, когда это все закончится. А меня тогда, помню, что этой пары еще больше всего спрашивают. Не знаю, там преподаватель, это прикольная была. Она переводчиком в суде, вот это не было видно, что она переводчик в суде. Ну такая, допустим, слово не так сказала. Все плохо очень, очень все плохо. Вот, и она все время меня спрашивала, я думала, боже мой, хватит меня спрашивать. Ну, как бы она, у меня прям фраза была, зачем нам спрашивать кого-то другого, если у нас есть Таня. Я прям помню, она меня спрашивала, думаю, давайте, пожалуйста, отстаньте от меня. Вот, и поэтому так, поэтому в тот момент я начала уточнить, потому что у меня просто пропала мотивация в Но Ну, как-то я себя, как-то себе переобъяснила, как я себе уже переобъяснила, я не очень помню. Вот. Или бы я просто поняла, что у меня как бы, ну, мне диплом-то нужно получить, у меня же как бы нового ну, экзамена нужно будет сдавать. Ну, как бы, что делать-то? Вот. И поэтому так вот. Поэтому, видите, когда у меня, у меня просто внезапно английский стал моим в целом просто целью выучить английский, и получить, нет, получить диплом, это уже что-то про другое. Да? Ну, то есть у меня было просто учить английский, просто нужно ходить на пары, и все. Но меня это не мотивировало ходить на пары английского, потому что в тот момент мне уже хотелось в целом, закончить университет, побыстрее уехать <смех> полностью. <смех> У меня как бы другие уже были цели. <смех> вот И когда, тем более, уже когда есть работа здесь, и ты такой, как бы, блин, зачем мне английский? Ну, и что, как-то себя пере... переобъяснила себе. Как уже переобъяснила, не помню, потому что, ну, как бы я в тот момент не смотрела так глубоко в изучении языка, из разряда коучинга и психологии-то там еще не было такого. Ну, Но... Вот, поэтому можно себе позадавать вопросы, да, если даже там я хочу учить. Потому что испанский учить могут все. Все могут учить иностранный язык, и все могут выучить. Знаете, я согласна с лингвистами, которые говорят, которые говорят что если вы говорите на своем языке, вы можете выучить иностранный. Любой человек может, просто не всем это нужно. А если вы хотите понять, ну, то есть, знаете, чувству, иногда чувствуешь внутри, типа, вот я понимаю, что мне это нужно. И как-то если теряешь мотивацию, переобъясни тебе, окей, я это учу, потому что, потому что я хочу, я хочу вот это, а как я еще могу себе? И когда вы пишете себе несколько средств, как я еще могу, да, как я могу еще это получить, как-то ты понимаешь, что испанский, на нем, в принципе, там, ничего не сомкнулось, да, это не единственная наша цель, спадает чуть-чуть напряжение, вот. Поэтому здесь очень важно теперь, исходя вот из этого, что испанские – это не цели, испанские – это средство формировать привычку проще. Ну, то есть, окей, вот это вот одно из средств, в принципе, оно не подходит. Ну, там, я не знаю, нравится, с кем я его учу, мне нравится поддержка в этом месте, мне нравится, ну, как бы просто, там, не знаю, там, коллектив, мне нравится что-то еще, я нашла подходящий для себя, там, не знаю, там, курс, клуб и так далее, школу и так далее, да? Окей, тогда уже есть смысл вырабатывать, поддерж... вырабатывать привычку. И от этого уже можно поговорить потом про следующий эфир, про привычку. Есть какой-нибудь еще вопрос, либо поделиться хотите. Можно звучать в комментариях, можно писать в комментариях. На этом писала, куда вы можете писать комментарии. Можете звучать сейчас. Буду рада послушать вас. Может, что-то полезное для себя услышали. Буду рада вашей обратной связи. Помолчу сейчас. Маленько. Может, еще кто-то пишет комментарии я не вижу. Просто. А не вижу. Вижу, Верика пишет, оказывается, высветивается, когда пишет, пишется. Ну, поэтому я не знаю. Я, кстати, думала, может, еще для клуба сделать по этому эфиру. Но ну, а я вообще планировала сделать в феврале. Но я смотрю, что меня обогнали с моей собственной же мысли. Пока Верика пишет, позвучил. Обогнали собственные мысли, я хотела бы вот по таким вопросам, может быть, пройтись, создать конкретный ваш для вас эфир, ну, как мы делаем, там, поддерживающие встречи придумали сделать, про которые я еще не рассказала в телеграм канале, но ну, потому что у меня идеи приходят столько, я просто не успеваю, потому что делиться, в общем, и там про… хотела позвучать, ну, что, может быть, конкретно вопросы позадавать и так далее, ну, то есть сделать вам такой из разряда небольшой чек на который вы можете опираться, потому что, по идее, это одни и те же вопросы, вот. Сейчас, Верик, тебя подождем. Я писала в прошлом нашем диалоге, что если у меня есть увлеченность процессом, то мне кажется, что у меня будет успех. С... Если глаза не горят, то связка, что у меня ничего не получается. Я писала... Да, Верик, я видела, что ты мне еще написала там комментарий, еще его не отвечу после нашего эфира. Да, я писала ночью. Нашем... А это к мотивации. Окей, да, я просто думаю, с чем это связано. Я писала прошлой ночью в диалоге, что если у меня есть увлеченность процессом, ага, то мне кажется, что у меня будет успех. А если глаза не играют, то есть тут вопрос уже мотивации, да, как я понимаю. Но смотри, если подумать, что хм. я не знаю, ты просто попозже маленько пришла. И если предположить, что в принципе, ну ты же тоже для чего-то учишь, да, то есть испанский. Я помню, да, что твою историю, как ты пришла, то есть просто так сказать получилось прикольно, интересно, ты просто так зашла в клуб, да. И то есть э, сейчас, хочешь, я про это позвучу, прям как я это вижу? Или если хочешь, я тебе про это напишу? Потому что мне есть мысли, чем позвучать, но я не знаю, насколько это комфортно, если позвучу это здесь. Угу. Смотри. Вас, ага, а, Верик, у тебя микрофон включен, ты что сказать хотела или просто хотела сказать, что да? А, ага, окей, смотри, получается, возможно, Верик, предположу, что ты сейчас пошла как раз вот так называемый внеборчонный, помните, я вам рассказывала, подъемы, откаты, подъемы, откаты, подъемы, откаты. Возможно, ты сейчас вышла из-за того, что тебя, возможно, там, либо как-то написала, да, долги остались, либо что-то там ты попала, так сказать, вот в эту волну, где так называемый откат. Откат это не значит, что у нас не всегда значит, что у нас все плохо. Откат кажется, что я не понимаю, либо для чего я это делаю, либо да, нет у меня мотивации, да, либо я устала, либо что-то в этом роде. Да, то есть, и так далее. Возможно, ты сейчас вот в этой точке. И в этой точке особенно важно понять, для, э, как. Тебе помогает чувствовать испанский язык, когда у тебя получается это делать. Потому что, ну, как я понимаю, это средство, которым ты хочешь продолжать пользоваться. Да, можешь тебе позадавать вопрос, для чего ты это делаешь, когда, вот как мы, ты, по-моему, тогда уже была, когда я да, рассказывала и про свете, да, то есть язык, это не цель, а это средство. К чему тебе может, какой твоей цели может привести тебя испанский? Может быть, что ты себя будешь как-то чувствовать лучше, может, ну, в плане, там, когда вот сегодня случилось у нас, то есть я, не знаю, там, Довольно собой, по-моему, у нас да, было, довольно собой, либо про память, либо так далее. И вот в этой точке важно пересмотреть этот вопрос. Когда ты это пересмотришь, нужно говорить уже, если тебя не мотивирует вот эта вот цель, которая, то есть, например, не знаю, я допустим, меня не мотивирует цель, что я буду себя чувствовать лучше. Да, например, меня не мотивирует эта цель, что я начинаю чувствовать себя лучше. Окей, надо тогда искать что то другое. Окей, а как тебе? Что тебе еще дает испанский? Потому что если ты разбираешься с этим вопросом, я предполагаю, что тебе он важен. Значит, тебе нравится. Секундочку. Верик, если есть какие-то мысли еще позвучать, позвучи. Я сейчас пойду. По-моему, мне принесли подарок. Я просто знаю, что мне одна учница должна подарок прислать. Сейчас, секунду. Дурово, что вы меня достались? Я так рада. Окей. Верик, вижу, что ты пишешь. То есть, смотрите, пакетик мне повезли подарочек. Подартик, так прикольно. Это мы договорились с некоторыми ученицами, которые из Испании, чтобы мы друг другу прислали подарочки на Новый год. Ну вот и нам не прислала тоже. Вот, то есть смотри, ты бы так, на что мы остановились с тобой? То есть ты попала вот в эту точку, когда нам необходимо, важно найти мотивацию. Да? Мотивацию мы находим тогда, когда мы понимаем, для чего мы это двигаемся, для чего мы это делаем. Да, мне важно. На текущем этапе я не хочу покидать тусовку, и в моей голове изучение языка – это круто. Что тебе дает изучение языка? Вот это круто. Круто – это что? Какая ты, когда ты это делаешь? Изучение ли языка? Или когда ты говоришь на языке? Или когда ты знаешь язык? Вот, то есть, на вот это можно еще подумать. Угу. Надо обдумать, вот, обдумай, <смех> обдумай, напиши, то есть изучение языка это круто, давай еще покидаю здесь тебя, можем потом тебе напишу эти вопросы, да, то есть само, сам ли процесс изучения языка это круто, и как тогда ты -то чувствуешь себя, вот это круто, это как, какая ты, да, или когда ты это уже на что там говоришь или что-то делаешь, вот. Поэтому я здесь хочу, наверное, сделать для клуба, может быть, что обсудим конкретно, может быть, случай, может, напишите ваши, и разберем -ка такие, как у нас сегодня случайно, да, получилось. Случайно, не случайно. Благодарю вообще за вашу открытость, да, за то, что так звучит. Это гораздо проще выстраивать как-то эфиры, да, потому что я вам могу, у меня вот написано да, тема эфира, и что я вам здесь напишу. У меня стоит четыре пункта. Да, привычки, мотивация, язык не цели, а средства и так далее. И еще а остальные всегда как бы не выходят уже по поводу того, когда по вашим вопросам. Поэтому всегда изучение, всегда, во всем мы всегда двигаемся за того, чтобы чувствовать себя каким-то, чувствовать себя как-то, закрывать наши потребности, ну то есть, да, из разряда «я чувствую себя там, не знаю, нужно, я чувствую себя там». Умная, умная это какой, а что тебе дает, когда ты чувствуешь это умное и так далее. Поэтому иностранный язык это всегда ваша лакмусовая бумажка, которая подсвечивает ваши ваши моменты. Это классно. Можно даже, знаете, есть даже у меня ученица, из которой изучает язык, чтобы просто изучать больше себя. Она говорит, я для себя так лучше понимаю. Ну как бы да, это можно все приложить. И когда у вас что-то не получается в языке, вы злитесь, вы явно злитесь в других похожих моментах. Да, поэтому часто, когда мы говорим про язык, это совсем не про язык. Если у вас еще какие-нибудь вопросы или может хотите, а свет вижу. <связывая> ну Давай. вот это ты точно говоришь, когда мы говорим не про язык, мы говорим, ну, когда говорим про язык, мы как бы не про язык. Потому что вот на последнем нашей встрече мы читаем, я прям вот чувствую, мы когда тупим, <связывая> <связывая> нам тяжело, и ты прям почувствовала, что вот, например, ну, нам тяжело, и начинаем злиться, да, ты такая, все хорошо, <связывая> <связывая> <связывая> <связывая)> так прям ласково, под... ну вот, вот эта поддержка. Это очень важно. Мы хотим чувствовать себя значимыми, что вот мы такие важные для вас. Вот. <с pour> И у нас все хорошо будет, что да, мы сможем, у нас получится. Вот так. Да. да. Поэтому изучение язык языка это совсем не про изучение языка. Но это про средство. Конечно, можно учить язык из разряда. Пришел, рассказал про грамматику, рассказал про слова, рассказал про вот это. Я так тоже делала, да ну, как бы, там, 8 лет преподаваю, 9 год, получается, пошел, как я преподаю, и ты такой понимаешь, что как бы более эффективно получается, ну, с моей точки зрения, у клиентов, когда они доходят, да, ну, то есть смотрят больше в себя. Вчера с одной ученицей разговаривали, она говорит, блин, да мы вроде же никаких особых таких упражнений не употребляем, но мы много говорим. Ну, то есть, ну, она у нее такой же повышенный уровень, она говорит, я не понимаю, она говорит, как у меня это, как получается это все. Я говорю, ну, а мы много с ней разговаривали Она, например, одна из таких классных случаев. Кстати, можно было бы с ней, не знаю, сейчас пришла, эфир, и сейчас пришла идея эфир провести с ней. И с ней, если она согласится, конечно, вот она была одним из таких случаев, которому было сложно сложно изучать язык. И она была одна из таких, которых, когда я сказала, позвучи, каково это тебя она сказала, мне сложно. У меня не было вот такого из разряда «испанский язык, легко» изучение языка это легко, она говорит, мне было очень сложно, она говорит, мне было сложно его учить. Но, и у нее был момент, когда она говорит, я не хочу, но помоги мне, чтобы мне ей нужно было учить его, ну, как средство она выбрала, да, такое. Она говорит, помоги. Она говорит, я не могу, я не хочу, у меня не получается. И ее, ее прямо, она говорит, меня он бесит. Я не понимаю ничего, я не понимаю испанцев, я не понимаю ничего. И мы с ней много про это говорили, и когда мы с ней говорили про это, и она такая, говорит, и когда мы с ней дошли до точки, почему у нее это происходит, она говорит, блин, вообще не с испанским связано, я говорю, так обычно бывает, что совсем не с испанским связано. Потому что испанский это средство, что дом не получается построить, дело не в молотке, дело в чем-то другом все-таки. Так там, не знаю, схема не та, знаний там что-то не то-то, но не в молотке проблема. вот в уверенности построить дом, может быть проблема. И она случилась с таким случаем, потом она, как только она про это проговорила, поняла, разбирали, она продолжала, ей в какой-то момент, ну, все равно было сложновато, и сейчас она спокойно к этому относится, сейчас она получает это удовольствие и гораздо быстрее двигается по, по своему пути. Поэтому, зачем языка, это средства, а не цель. И вот об этом мы с вами поговорим про привычки как, чтобы это становилось нашей привычкой. Потому что любое средство, это тоже нужно тренировать его как навык. И привычки это как навык. И об этом мы с вами поговорим на эфире. И я подумаю, может быть, по этому эфиру еще сделаю в клубе, поддерживающую встречу по вопросу. Подумаю, как я это сделаю. Я думаю, это очень важно будет, особенно, когда тем, кто только начинает. Есть еще чем хотите поделиться, позвучать или... Или все? Может быть, есть мысль, которая вам откликнулась? Я буду рада послушать, если есть такая. А может и нету. Может, вы просто классно пришли послушать. Я, я рада, что вы пришли. Ну, вот ты правильно сказала. Испанский, как лакмус лакмусовая бумажка. Он подсветил, да? Да, он подсветил. Да. мне меня тоже много чего подсвечивали, тоже не думайте. Это особенно, когда еще переехал, Это такой как бы тоже. Но я думаю, про это нужно отдельно мне сделать эфир, и про себя, я думаю, про личный опыт также поможет. Потому что, мне кажется, многие забывают. Даже как-то на уроке, мы сидели с ней и разговаривали по уровню. Ну, Татьяна с вами здоровается, у него сейчас будет время еды, и он про это сообщает всем. И, знаете, мы с Лали разговаривали, когда? И на уроке. По уровню повыше, чем в группе в одной и она говорит, ну, ну, там тоже делились, что сложно, что непросто запоминать и так далее. Ну, Лаля говорит, ну, нам тоже, не сложно... Лали говорит, нам тоже сложно запоминать было, когда мы были там в детстве, так и так. Она говорит, ну, у нас получилось, у вас тоже получилось. Ну, как-то что-то начала говорить. Я Лали говорю, блин, я говорю, а я-то вообще не испанка. Ну, такая, блин, точно. Я говорю, я говорю, забывайте про тот момент, что я тоже не говорила, что меня тоже раздражало испанский, меня раздражал английский, меня раздражали все эти дурацкие неправильные глаголы, меня это все раздражало. Ну и поэтому, поэтому, наверное, понимаешь, как лучше через это пройти, да? Ну как не лучше, как можно из этого пройти, потому что у каждого будет свое средство. Но прикольно, я говорю, я то тоже не говорила. Были моменты, когда я ошибалась, это Эду может про это тоже рассказать, про вот эту тип... типичную мою ошибку. Я ему все время говорила, да, устед. Ну, то есть на, когда ты обращаешься на вы к человеку, да, типа, это другое местоимение по-испански, ну, то есть, там, не знаю, вы, Татьяна Евгеньевна, И я ему все время говорила репита из разряда повторите, пожалуйста, ну, это из разряда Эдуарду, там кто такой-то, повторите, пожалуйста. Он мне исправлял Репиты. Говорю, репиты. Дурацкий этот глагол. Дурацкая, ничего не получается. Вот. Были моменты, когда я там вообще не хотела ни с кем разговаривать на испанском. Я думала, все, я больше... И как я буду с этим встречаться, если я не хочу говорить с испанцем, если меня раздражает испанский язык? Как я буду с этим делать? Это когда я только переехала сюда уже. Ну, когда уже полностью со всеми чемоданами. Ну, это такие тоже моменты. Поэтому про это надо отдельный эфир делать. Ну, я вижу, что больше нет вопросов, да, чем еще позвучать. Я опубликую сегодня эфир. Сейчас его поставлю на... На... На... Подредактирую его и сделаю звук. Спасибо, что пришли. Спасибо вам за вопросы. Кто задал вопросы, это, это тоже у нас из клуба, да? Опубликую тоже. И, и все. Верика, буду ждать твоего вопроса, о чем ты задумалась. Можешь написать его. Об этом, да? Над своим видением. И будем с тобой тоже об этом дальше поговорить, если захочешь. И в целом все. Запись будет опубликована. Всем спасибо, если все пришли Потом на следующей неделе, я думаю, сделаю эфир про привычки. но ну, а в клубе будет эфир пораньше. Я вам еще сделаю новость, что у нас будет в воскресенье эфир с другим носителем языка с Латинской Америки. Я договорилась, у вас будет эфир с носителем языка из Латинской Америки. Он позвучит тоже. В воскресенье. Я думаю, у нас там вообще классная тусовка организуется. Кто-то сказал, я вообще-то тоже хочу быть на этом эфире. Я говорю, ну, будем втроем тусить. Поэтому опубликую сегодня. Всем спасибо, всем пока и всем хорошего дня. Адьёс, а Ч ⁇ -чао, -чао.